Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Нас уже более 150. Это, я считаю, уже большое собрание. И у меня есть к вам объявление. Все свидетели Иеговы, которые яростно и злостно пытаются защитить верного раба и своего мертвого бога Иегову, лишены общения на канале верующий исследователь я лишил общения всех подобных свидетелей иеговы по той причине что во первых по их же правилам им нельзя находиться на подобных каналах слушать смотреть видеоролики и обсуждать что-то комментировать потому что получается что они общаются с людьми которых выгнали из собрания во вторых я не хочу чтобы люди у которых голова забита фанатичными идеями люди которые не умеют лично проводить изучение и не имеют своего личного мнения чтобы подобные люди засоряли и забивали мой канал своими гневными комментариями оскорблениями в мой адрес или в адрес тех кто смотрит эти видеоролики и комментирует их поэтому чтобы защитить наше сообщество я лишил общения подобных свидетелей иеговы и будьте уверены ни один ваш гневный грозный оскорбительный комментарий не проскочит хотя в ваших собраниях свидетелей иеговы святого духа нет и он не может фильтровать грязь, которая попадает в собрание. На этом канале фильтр мощный. Это фильтр Ютуба. И он намного сильнее и мощнее вашего Святого Духа. Поэтому можете даже не стараться. Что бы вы ни писали, как бы вы ни грозились, как бы не оскорбляли, пытаясь защитить своего мертвого Бога или вашего верного раба, так называемого. У вас ничего не получится. Я вас лишил общения. Если вы желаете восстановиться и вновь получить общение на этом канале, то, пожалуйста, смените ваш образ мыслей. Сделайте шаг в сторону рассудительности. Постарайтесь лично изучать Библию и приходить к личным выводам. Тогда у вас есть шанс вернуться к нам, и тогда есть шанс, что мы примем вас и восстановим вас, и тогда у вас будет возможность вновь общаться с нами. А пока вы настырно не хотите применять изменения в своей жизни, не хотите применять эти шаги к восстановлению, с болью в сердце вынужден еще раз повторить. «Я вас лишил общения» на канале верующий исследователь. А всем остальным добро пожаловать. Я очень рад, что вы смотрите, обсуждаете мои видеоролики. Рад, что есть те, которым они помогают, и вы высказываете свою благодарность. Также я готов к обсуждению. Естественно, я никому не навязываю своего мнения и ожидаю от вас того же. Если есть интересные мысли, все ссылки для общения и обсуждения есть под каждым видеороликом в описании. Можете добавляться, подписываться и обсуждать. И тогда мы вместе будем видеть намного чище, намного проще и библейскую истину, и жизнь, которая вокруг, и смысл в жизни, и наше будущее. Еще раз всех приветствую, подписчиков и гостей канала, кто не подписан, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч.